Первый запуск электростанции ЕБ-2,5С, станция «Энерго», сборка России на базе двигателя «Субару» и генератора Ленц, Номинал 2,5 кВт. Масло залили, бензин залили, воздушную заслонку выдвинули, двигатель у И воздушную заслонку в рабочем положении переводим. Первый запуск. Не нагрелось старт крючка. Очень легко. Просто. Первый запуск.